Art and Science – это область современного искусства, представители которого используют различные концептуальные основания, научно-исследовательские методики и новейшие технологии при производстве своих работ, художественных произведений. Специфика арт Science в том числе заключается в том, что спектр технологический очень широк это могут быть и медиа археологические практики ну допустим с использованием устаревших технологий например такое направление под направление арт science как сделай сам DIY, сделай сам как раз специализируется на работе с такими устаревшими технологиями но переосмысленными по-своему Mm-hmm.